Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Авзуманян. Сегодня, 15 мая, в 10 часов утра, я запускаю акцию на площадку «Денежный рай». Вы, наверное, все знаете, я являюсь лидером и спикером в фонде взаимопомощи World Money. Как вы видите, мы находимся у меня на кабинете. И для того, чтобы участвовать в акции, на этой, на этой площадке вам нужно зарегистрироваться по моей ссылке, добавиться ко мне или в соцсети написать, или же добавиться в Skype, Telegram или позвонить на WhatsApp. После регистрации вам нужно первый шаг сделать подтвердить регистрацию через вашу почту, установить свой аватар и заполнить свой профиль прописать Skype, прописать телефон и указать страничку ВК. А в этом разделе прописываются ваши кошельки, с которыми вы будете работать. У мы, вывод у нас денежных средств на пар кошелек и Perfect Money. На пополнение у нас подключена касса Free. Вы можете пополнить с любой платежной системы вплоть до того, что с, подключены и карты Сбербанка. А, ну, если вы не хотите платить за транзакцию а, через кассу при добавляйтесь, я вам внутренним переводом могу пополнить. Поэтому связь должна быть как с вами и как со мной со спонсором. И Итак. Я немножко расскажу о нашем фонде в двух словах. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. На сегодняшний день мы за полтора года развиваемся, причем очень интенсивно. Пришел наш проект на очень-очень долгие годы, так как у нас есть две инвестиционные... Мы являемся Инвестиционно инвестиционным MLM проектом. И у нас есть очень две такие крутые инвестиции, которые даже инвестируем на бизнес, который находится в городе Сочи и Адлере. Здесь у нас инвестируют очень крутые инвесторы. Есть две инвестиционные площадки, есть две автопрограммы. 11 мая у нас стартовала площадка Денежный рай, и я по этой площадке вам сегодня расскажу и запускаю акцию. И есть 6 МЛМ площадок Работаем мы всего лишь на двух площадках. Это Golden Ring, Mini и Golden Ring. А получаем пассивный доход по всем остальным площадкам. Наш фонд – это рабочие места. И социальная значимость нашего фонда – что мы даем возможность зарабатывать, кормить семьи. Мы охватываем огромный класс населения, нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократились работы и молодежи. Наша цель как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете и осваивать новую профессию сетевика и жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. На сегодняшний день у нас уже более 26 рабочих кабинетов, и выплачено более 19 миллионов рублей. Эти цифры говорят сами за себя. Итак, первое всегда спрашивают, есть ли вывод у нас на в нашем проекте. Да, ребята, я показываю. Значит так, выплаты. Я Перед тем, как стартовала площадка 11 мая, я из кабинета вывела все деньги, чтобы видеть, сколько я заработала на этой площадке денежный рай. Итак, 12 числа я выводила 6 тысяч. Плюс у нас есть внутренний перевод, я переводила полторы тысячи внутренним переводом партнеру заходил. Итак, значит, 14 это вчера я вывела 1600. Итак, проверяем свою почту. Пришли ли мне эти деньги на пайер кошелек? Пожалуйста, 12 числа а, я выводила шесть тысяч. Вот мои деньги на Ampire а, кошельке. И так и теперь а, и выводила я 14 Итак, И так эти 1600 у меня на пайер кошельке. Как вы видите, что это фонд взаимопомощи в World Money. И показываю вам сразу же, если у нас выплаты. Да, ребята, вот они выплаты. Пожалуйста, а, наш Денис каждый раз делает выплаты. Во всех чатах есть. Итак, значит, что я хочу сказать? Я сейчас вам расскажу о этой площадке Денежный рай. Итак, ребята, что я хочу сказать вам? Вот, пожалуйста, на балансе, ребята, сколько у меня? 10 тысяч 438 рублей. Всего лишь, прибавьте к тем, всего лишь работая, эта площадка работает с 11 мая с 19.00. Итак, что представляет эта площадка? Здесь всего лишь два рабочих стола. Этот стол у нас, вот у меня выставлена бронь под моего партнера. А, ну, он зашел на... 250 рублей. Это первый стол стоит, а второй стол стоит 500 рублей. Я акцию делаю только на 500 рублей. На 250 у меня акции нет. И здесь, ребята, если вы заходите в 250, то вы в обязательном порядке должны пригласить два партнера. Это удвоитель. Он дает переход именно вот сюда, в Денежный рай. На этот стол. Здесь всего лишь один рабочий стол. И давайте посмотрим, как сыпятся эти начисления. Смотрите, это действительно денежный рай. вам. Отдыхает это ваша живая очередь а по сравнению с нашей этой площадкой. Ребята, даже не пригласив ни одного партнера, вы будете получать по 150 рублей. Единственное, не будете получать 50 рублей реферальное вознаграждение. Итак, давайте разберем маркетинг. Значит, что представляет нас Денежный рай? Это площадка, действительно сделана для партнеров, тех, которые не умеют приглашать, и те, которые только что пришли в интернет, они научатся на этой площадке было бы желание. Я тоже 10, более 10 лет тому назад пришла в интернет и была чайник чайником, зеленым-зеленым, вообще даже не знала и не умела как скопировать ссылку или открыть даже ссылку, ребята. Ну, научилась, научилась, и вы научитесь, поэтому если вы только что пришли в интернет и хотите зарабатывать, пожалуйста, вы можете зайти на 250 рублей и начинать работать с 250 рублей. Если вы хотите сразу же учиться и сразу же получать доход, то можно заходить на 750 рублей. У нас нет привязки к первому столу. Вы можете у этот удвоитель, Миновать и зайти сразу вот сюда на 500 рублей. Вот здесь у меня акция. Я каждому, кто зарегистрируется, активируется, я на кабинет перевожу 100 рублей. Это мой подарок вам. А что дает первый стол? Это дает два партнера в обязательном порядке, вы должны пригласить. Они вам дают переход за 500 рублей именно сюда, в этот денежный рай. Здесь, как вы видите, что с каждого партнера, который будет становиться у вас, здесь у нас перемешаны несколько команд. Команда админа, команда второго спикера Лены и моя. Поэтому начисления идут с каждого партнера. Не имеет значения, ваш партнер, не ваш партнер, вы пригласили, не пригласили, но даже если вы не пригласили ни одного партнера, к вам становится партнер, вы сразу получаете 150 рублей на баланс для вывода. А вот 50, по 50 рублей получают ваши спонсоры и получают, если в. Ваши спонсоры получают, и а, мои спонсоры получают по 500 рублей. Вот они ваши все эти а, 500 рублей. У нас сто процентов идет сеть, у нас ни одной копейки не берет а, наша администрация на развитие фонда. Он работает на общих основаниях и строит себе команды, и на заработанные свои личные деньги содержит сайт в порядке. Что позволяет нам работать круглые сутки без всяких там, профилактических дней или часов. Итак, у нас сайт постоянно в рабочем состоянии. Это очень, точно так приходит к вам второй партнер. Получаете 150 на баланс для вывода. Если это ваш личник, вы получаете плюс 50 рублей дивиденды. И точно так получают вышестоящие два спонсора по 100 рублей. И вот с этого, с третьего места у вас идет реинвест за спонсором, а вот именно этого стола за 2 дивиденды. Итак, из четвертого, из пятого и постоянно вы будете получать по 150 рублей и плюс, если вы будете приглашать, если это ваш партнер, то вы будете еще получать реферальные вознаграждение. Вот такой вот у нас денежный рай. Для тех, кто хочет зарабатывать, ребята, добро пожаловать ко мне в команду. А Акция у меня продлится неделю, с субботы до следующей субботы. Пожалуйста, у вас есть возможность зайти за 400 рублей на Получать а, шикарный доход с вами была Ольга Рзуманян и фонд взаимопомощи Вордмани. Жду вас в своей команде. Мои все полностью ссылка, реквизиты будут под роликом.